Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина. И сегодня я наткнулась на такой пост, да, пост ВКонтакте, о том, что можно продлить ежедневную награду до 50 дней, там 57, короче 50 с чем-то дней. И сейчас я об этом расскажу, но перед тем, как я вам про это расскажу, поставьте лайк, подпишитесь на канал и мы так. начинаем. Сейчас я лазила в ВКонтакте и наткнулась на пост, что можно, у кого-то там можно было продлить награду, то 57 дней, вроде так. И сейчас э, я лазила прям просто по всему контакту, чтобы найти, блин, вот это вот, как это сделать вообще, я нашла, я кое-что разузнала из комментариев под тем постом. Их там было очень много. Я их еле прочитала, у меня уже не было сил просто читать их. Вот, поэтому для этого нам, вам, нам всем нужно сделать новый аккаунт, типа учетную запись, но зарегистрироваться там, да, вот, и потом подождать несколько дней. Ну, по моим меркам, несколько дней это 5 дней. Так, где-то. И при том, что можно... Как можно? Не повышать уровень, короче. Не повышать его. Вот, и потом у вас эта награда продлится до 57 дней. И вы будете просто супер богатые, прям, я не знаю... Как я не знаю даже кто то у нас с собой богатый игрок вообще <смех> я вообще не в курсе вот ну и на этом то собственно все вам просто надо создать аккаунт и подождать несколько дней но ну, несколько дней это по моим меркам 5 и пост этот будет где-нибудь тут <смех> я удивился сейчас там многие писали что это photoshop реально ну и на этом так, я надеюсь вам понравилось это видео ну будет для вас полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи и пока пока